что ж посмотрим это нижняя челюсть это новые позиции имплантатов более соответствующие реальности это блок который как я понимаю выше на миллиметр а это блок, который ниже. То есть у нас есть два варианта блока. Ну что ж, давайте теперь покрасим все это, чтобы можно было отделять одно от другого. Этот блок мы покрасим в красный, этот в зеленый, чтобы мы могли отделять их друг от друга. Имплантаты мы сделаем белого цвета. Это лишь для улучшения визуализации. А челюсть нижнюю синюю. Мы рассмотрим сначала вариант, который да, чтобы определить оси, центральные оси. Мы посмотрим рабочую модель. Значит, челюсть, как и в прошлый раз. у нас будет вот такая вот картинка челюсти. Блок будет сам вот из такой вот сетки. А красный блок будет из красной сетки, чтобы могли мы их тоже сравнить между собой, насколько поменялся их объем. Ну Заметно, что вариант красный, конечно, более подходящий для наших задач. Уберу и посмотрим отдельно красный вариант. Позиции для имплантатов выбраны <coughs>, приемлемые. Может быть, я там перемещал бы еще имплантат в позиции 7 зуба, немного вестибулярно. Но это не так существенно. Все равно будем ориентироваться на объем костной ткани, который удастся сформировать. Это будет, естественно, зависеть от усадки. Ну что ж, давайте тогда отдельно померяем изделия по длинному ребру. Блок получается два с половиной сантиметра 7 миллиметров. Ну достаточно высокий блок. Вот каким образом. Вот, 5,8. Теперь оценим форму вестибулярную. Ну да, вот у нас отсутствует острый угол, поэтому риск рассасывания, конечно, будет меньше. Потому что Есть такое наблюдение, что усадка все-таки достаточно заметная происходит по ширине. Будем мерить по ребру. Вот а где-то вот 7 мм высоту он получается. Блок будет вот такой вот. вот этот блок у нас еще есть. Здесь видно, что посмотрим на картинки. Позиции импланта выбраны правильно. Блок смещен. В общем-то, все нашему заданию соответствует. В этой зоне вестибулярно действительно сглажен. Ну и в общем мы можем использовать данные файлы для работы, потому что в настоящее время изделие нам подходит, мы можем его изготавливать и готовиться к операции. Уровень костной ткани, что не было в задании, мы все-таки решили увеличить на миллиметр, потому что при более тщательном рассмотрении уровень костной ткани проходит вот так. Эта модель нам подходит. Всем спасибо за работу. Будем приступать к следующему этапу. Наш в данном конкретном случае занимается прототипированием, то есть печать на предопределах, ДМах, и производственный отдел, где у нас стоят токарные станки, позировочные станки. В основном это естественно, больше для макетирования и прототипирования. То, то есть, соответственно, в основном это мягкие какие-либо заготовки. Да? Это для да, автоливого. И вот на этот костыль сажают, да, по вот сути, этот вот, вот этот протез? Да, обеспечивается да. там три элемента у них. Во-первых, на глазной яблок теряется процент э, мягких тканей, которые теряются значительным, поэтому происходит деформация области глазного яблока.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 Здесь мы ее внучку ее. В общем, вот а -а -а. набор справых элементов, с которыми сразу можно работать. Потому что фотография это пускостное изображение в любом случае. По фотографиям мы ничего не можем сделать. Ничего Ах, можем наш, сделать. Если у вас будет фотография и модель. Смотрите, вот есть такой же исследуем с МРТ